Получается? Нет, нет. баный рот! Что здесь нахуй за хуйня? С работы уходить, да бизнес начинать. меня всегда прельщает то, что 7%, а не 3% допустим. Здравствуйте, уважаемые! Хочу попросить вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик, чтобы уведомления о новых видео приходили вам регулярно, сразу же и моментально и смотреть другие видео с этого канала пишите много комментариев сейчас мы снова как и некоторое время назад продегустируем уже по другой рецептуре приготовленный сидор сидор домашнего приготовления ролик на прошлый сидор здесь и в описании а теперь посмотрим что у нас получилось по некоторым техническим неполадкам не получилось четко заснять Весь процесс розлива и приготовления настаивания сидра. Но, но суть такая же, как и в том ролике, только немножко другие ингредиенты. В этой бутылке у меня сидр из сока яблочного, покупного, самого дешевого. То есть он стал основой литр сока, литр кипяченой воды. Те дрози, что и были в комплекте, небольшой пакетик предыдущему сидру то есть сидр бодрич там напомню да был задействован из комплекта пачка дрожжей сидр пошла Мы также настаивали 10 дней с перчаткой с проколом все дела теперь смотрим что получилось у нас получилось здесь 7 с половиной алкоголя и 10 сахара с половиной это нам подойдет после банный напиток уехалы уехалы остановитесь прохладительный напиток сида 7 с половиной чего алкоголя здесь да. нету здесь ничего ну да есть Нет, такая что то есть что-то есть что-то есть но минимально как у класса, может быть но вкус конечно да напоминает немного кстати, по вкусу вот этот вот, от против от того, который ты помнишь, говорил, что то березовый сок. Вот это напоминает березовый сок? Ну, вот тот, который березовый сок, это вот был по правильной технологии сделан. Это э, чисто концентрированный сок, чтобы был в комплекте. Угу, угу, угу. И чисто те дрожжи. Ну, а этот вот напоминает березовый сок. Вот тот мне вообще никак не помню. Этот есть. 10 сахара и 7 алкоголя. Если это действительно, конечно. Мне кажется, просто этот виномер как не плавают ну ладно нет вкус другой совсем вообще такой такой же банный вкус все то же самое ну в смысле ощущения те же вкус конечно другой тут березовый сок модель там именно был у нас сидровый квас как тогда у нас придумали название яблочный квас яблочный квас а тут реально березовый на раз квас Березовый сидр. О, березовый сидр, вот можно. Березовый сидр. Ну вкусно, тут насчет вкуса, конечно, не скажешь. Плохо, ничего. Прям вкусно, вкусно. Вкусно, вкусно. Давай тогда, чтобы не тянуть, сразу же следующий затестим. Нам придется виномер вытягивать вот этим переливанием. Ой. Хорошо, что есть... Профессиональный стакан, да. Запасной, братюне 2 литра кипяченой воды, стакан сахара. Ну и здесь тоже был стакан сахара. Здесь мы отошли от э, родного рецепта э, на 2 литра кипяченой воды, на э, кипяченой воды, пакетик дрожжей из комплекта и пакетик концентрированного сока. А сюда я зафигачил два оставшихся от предыдущих производств э, сидра, два пакета концентрированного сока. А так как дрожжи закончились уже, те, что были в комплекте, сюда я добавил примерно 4-5 грамм хлебопекарных дрожжей. Mm -hmm. То есть здесь дрожжи другие. Mm -hmm. Дро... Дрожжи другие, рецептура та же. То есть тупо дрожжами отличается. Но он, судя по всему, из-за этого такой более... А сколько градусов-то должно быть, по идее, как рассчитывали как-то или что? Что-то у нас получается, что у нас есть 5 алкоголя, 6 сахара. Но там же сахар дал, я так понимаю, этот... А, а, покупной сок ну, жертвы он дал конечно концентрация куда остальное джинни дел скотина что-то слабее да сейчас он тут на 7 тянет этот наверное вообще ни на что не потянет Опа. Зато какой цвет Чувствуется это дрожье, да? Нет, красная да. яблоко я бы сказал. Это вот это. Вот звук красного яблока. Да нет, чувствуется вкус ну, дрожье. Они-то как бы и есть, но можно подумать, что это не они, А красное яблоко. Да почему? Нет, вот именно дрожжевой вкус. Вот это пюре, пюре. Вкус пюре чувствуешь? Пекарь. Да. Ну вот так это же из красных яблок пюре делают. А из каких красных яблок? Концентрированный сок. Здесь два пакета, двойная доза, типа концентрированного сока, что был в комплекте. Те же самые стандартные 2 литра воды, просто больше концентрированного сока и примерно в два раза больше дрожжей. И вместо тех, которые идут в комплекте, там скорее всего винные, здесь mm -hmm. хлебопекарный. Мне кажется, из-за этого он стал вот таким мутным и более э, плотным. Ну да, густоватый чувствуется, но вкус, ну у каждого свои, как говорится. У меня вот так вот. Для бани, что этот, что то, что прошлый, который с роликом вот здесь, конечно, это.. Надо, наверное. С работы уходить, да бизнес начинать. <плышки> <плышки> ну на вкус-то, конечно. На вкус я тебе скажу, что спору нет. На самом деле тут можно как угодно поиграться. Можно взять за основу не яблочный сок. Например, она нашего яблоко перчика. Угу, угу, угу. Да в каком виде вы берете сок, вот, допустим. Ты говоришь, концентрат, сока такой. Да. Ну, концентрат он шел в комплекте в этой пачке соков <зас <зас> Сидра Бодрич. Ну, вот этот мед, как его назвал. <зас> да, да, да. Ну, угу. это, видимо, какой-то. Как же это патока? патока, да это называется? Патока. Помородить называется патока, из чего он делается, про него не знаю. Ну, что могу сказать? Вот тебе, что больше зашло? Слушай, даже не хочу вот выбирать, честно говоря. Что то хуйня? Что это хуйня? Что то, что то, абсолютно достойные напитки, нормально. Пиздит. Пиздит. Не, не могу ничего сказать, что что-то лучше, что хуже меня всегда прельщает то, что 7 процентов, а не 3, допустим. Я ответил на ваши вопрос, да? Да, да, да. Отлично. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео. Увидимся в других видосах уже скоро. Ну, Получается? Нет. Ебаный рот. Что здесь нахуй за хуйня? Хэппи